Всем привет. Сегодня хочу немного сформировать крону аденюма. Вот они у меня за зиму, видите, какие вытянулись такие. Вообще вот, ну, прям красоты-то никакой нету. Ну и, конечно, цветения нет, потому что солнце вот сейчас так стало. Как бы, а зимой, ну подсветка-то есть, но она все равно не заменяет солнце. То есть, ну, не хватает все равно для цветения. Поэтому. Резать я его буду сегодня капитально. Он, ну, конечно, у меня здесь прививки. Но думаю, что сейчас солнышко, и он у меня зацветет скоро. Я здесь приготовила уже инструмент. Нож, перекись обрабатывать. из диск я вот так смочу. И нужно будет обработать, конечно, инструмент. Напомню для новых моих подписчиков, кто не знает, это у меня адениум привитый четырьмя сортами, то есть сорта разные. Вот сейчас я буду его резать, но ветки. Его, конечно, можно и укоренить будет. Вот я буду его резать прямо так. вот. Вот так вот буду резать. Эти ветки я, скорее всего, пущу на окоренение. Вот так вот все его эти буду отрезать, буду ставить такой вот размер. Ну, то есть при веке, вот видите, они у меня тут срослись, в общем-то, хорошо. Вот это вот тоже вот так вот буду резать. Так. Что Ой, посмотрю. Так, сейчас я это все посмотрю. Вот так вот я его буду резать эту Так. Конечно, у него он выделяет, конечно же, сок. Сейчас я его обработаю. Он, кстати, очень хорошо после обрезки. Он начнет давать побеги. И на солнце, конечно, он и зацветет. Вот эту веточку придется вот так вот убирать. Вот так, наверное, да, вот так вот. Вот так наискосок. Вот так. Ну здесь тоже материал очень хороший. В принципе, можно укоренить. И вот эту рядом тоже буду резать так. Я примерно их вот так вот вровень сейчас всех делать. А очень хорошо переносит обрезки, вообще очень хорошо, так что не бойтесь формируйте, потому что если его не формировать ну Никакой красоты нет. А так он может в времени времени зацвести. И вот эту веточку я хочу тоже его прищипнуть. Я ее вот так вот сделаю, чтобы она не выбивалась скромно здесь. Сейчас еще немножко. Абсолютно ничем. Можно не обрабатывать, он очень хорошо адениум затягивает свои рамки. Ну, вот так вот. Вот эта вот веточка тоже вот у него. Ну, можно ее попозже, пусть она наберет, когда побольше. Ее тоже можно обрезать, она тоже вот эта вот веточка. Попозже. Ну, вот такой красавчик у меня стал, преобразился. Тоже вот нужно заняться еще и пересадкой, конечно, поменять грунт. И купить им одинаковые горшки. Они, конечно, будут смотреть хорошо. Ну, у него, конечно, там корневая хорошая, просто... Он же вообще там формы набрал, он очень тяжелый, грунт у него легкий, вообще как бы для аденимов очень рыхлый грунт и легкий. А он сам весит, наверное, килограмм 5 уже сам, само растение, это без грунта. То есть вот нарастил вот такие формы. Такой вот красавчик. А в Крона сейчас у него будет э, прям хорошая. Он сейчас это все распушится. И оно будет гармонично смотреться с его вот основанием, с его каунтексом. Чем вот эти вытянутые ветки. Он тем более, когда его обрезаешь, он начинает еще и утолщаться. Так что решки, не бойтесь. Ну, теперь вот у меня еще второй экземпляр же еще есть. Ну, это такие это большие. Просто сегодня решила их. Вот сюда поставлю диван, вот такой вот у меня, это у меня сорт Мадам Баттерфляй, вот кстати на то Дэниуме, которую я показывала, 4 прививки, вот как раз-то там еще есть вот прививка Мадам Баттерфляй на нем, я прям срезала, Отсюда черенок и прививала на тот адениум. И также вот из других сортов я также вот посрезала черенки и туда привела Все прижились хорошо. Этот адениум я заказывала из Вьетнама, но он у меня был гораздо меньше. А Сейчас-то он у меня, конечно, нарастил себе попочку хорошую. Ну, прививки я ему сейчас тоже буду эти срезать. Вот эта вот длина мне совсем не нравится. Тоже буду его резать. Так, ну вот я его покрутила. Мне, конечно, вот ну, вроде как и жалко, да? Ну, не нравится мне. Я его все-таки буду вот так вот резать. Вот Прямо оставлю здесь. Так, вот это все я буду убирать. Луки чешутся, мне вообще его вот так вот резать. Ну, тогда не останется вообще ни одного листочка. Ну, в общем, попробуй так. Потому что обрезать никогда как бы не поздно. Вот эту вот тоже я хочу наискосок. Вот так. Тоже такой одной длины, но вот здесь вот два побега он пустил, но оставил. Ну, вот как-то вот так. Да, так мне больше нравится. Но ну, не люблю я хвосты эти. Просто он сейчас вот, конечно, вот просится, конечно, ниже это все обрезать. Ну просто вот здесь вот раздвоился, он здесь вот тоже вот тут вот раздвоится, вот здесь вот уже побег пошел, даже здесь он даст, ну, вот здесь вот он в одну ветку, да, боковую. Но вот после обрезки у него, конечно, могут проснуться здесь тоже боковые почки. Ну, вот также его промахнуть. Я вот на личном опыте я заметила, что обрезка, она, в принципе, сказывается на адениумах очень хорошо, положительно. Я уже сказала, что после обрезки он начинает утолщаться, наращивать попочку. А форма, конечно, для адениума это тоже много значит. Он, конечно, красиво цветет, и он, причем, может, допустим, вот здесь вот даже дать цветочные почки сразу после обрезки. Он не может, допустим, вот, не, не листья будут расти. А сразу могут мог, и бутоны у него набраться. То есть здесь как бы. И будет утолщаться самая главная попочка. Ну вот что получилось. Мне, конечно, так больше нравится. Вот они какие-то прибранные стали. Вот. Материал для укоренения, конечно, очень хороший остался. И, скорее всего, я их укореню. Ну, я немножко напомню, их нужно.. Как бы убрать листочки, желательно, да. И оставить ну, на двое суток. Ну, недельку пусть даже полежит, чтобы он затянулся. Такой, знаете, как бы подсох хорошо. Череночки, да, вот эти вот. И потом просто в перлит и все. Можно даже никакой тепличка ничего не делать, просто перлит и попрыскивать чуть-чуть, да, перлит, чтобы. И он очень прекрасно дает корешочки. Вот у меня экземпляр один. Сейчас я у него, он сидит у меня в перлите, вот его надо уже, конечно, это. Вот у него корешочки, очень хорошие, вот они полезные. О, сколько корешочков у него, много прям появилось. И начала вот макушечка уже вот, расти. То есть его сейчас уже требуется в грунт. Ну вот когда я буду пересаживать, отдай мне. И его пересажу. А пока он пусть у меня посидит в первите. Я уже говорила и не раз, что адениум это такое растение, которое как бы можете проявить свою фантазию и вот сделать его таким, каким бы вы хотели его увидеть. Просто там вот эта игра с корневой системой, как бы... Наращивание вот этого калдекс, то есть вы же можете ему ну, там какие-то косички напрести, там не знаю, завернуть его как-нибудь, я не знаю, там. ну вообще вот что вы вот представляете, что вот вашей фантазии угодно, вот то и можете с ним сделать. У меня, кстати, на моем канале есть много видео про аденум и с корневой системой, как я работала и заплетала я его. Кстати, вот у этого я после тоже. По-моему, у него другого тоже. Можете зайти и посмотреть. Увидимся в следующем видео.